гри Выход for the female Ставить лестницу, Рассказывать об этом всем, кому. в интернете что вы делали 8 лет вот эту песню следующую я написала 8 лет назад но я думаю что уже надо закругляться дадим скажи понятно ничего стоит мне не говори знаю забыла с не Свет звое, хитрое станет, цеволось колесо, улететь тебе бежать не разрешают. надо а, вот да. ну, это совсем ну, да, да, да. Угу. можно еще пак а, если у меня есть один диск и всех приглашаю на огненскую ноту которая будет в апреле вот это фестиваль авторской песни но там будет такая вот мощная рок-лаборатория получается что мы с Юлией тюнику едем туда Журить. Вот, Лугунов Саша, там еще несколько. Ага, и Кирилл Комаров. Так что приезжайте. будет интересно. Нет, там все в акустике. Обнинск. Обнинск. Обнинская нота. Да. Это ну уже Калужское гостя. Не сильно далеко. Прошу проходит ночь снова, жду, когда ты придешь в мир. Чуть слышно, ветр прошумит волна, лодка проклят на середину и сети ставит рыбаку. Хорошо ли тебе нас видно нам свое верху, а мне нужно Oh mm -hmm. Друзья. Большое большое. Да? Еще радости. У вас есть песня Счастье и радости. Она да. великолепная. А еще Любовь. Да. Я попытаюсь счастья и радости, кстати, вспомнить. Я очень ее давно не пела. А может, а может чтобы, это, чтобы это подпевать Вот мне так прикольно У меня была мечта с детства Ты, ты, ты, ты, чтобы... ты пойми меня, пойми Я люблю, когда огни Я люблю в окне луну Ветр, волну, Будет просто ты прости, Ты моя но навести, а мы сидим, ждем, Тылкатворный дух. Нет, такой... У меня да есть Но такой... Конце, вот конце любой план. Момент. Хорошо. А можно это пить? Можно Можно это пить? Можно это Можно это Можно это поздно отказалось. Прекрасно. классный. shoes sure. Такую прекрасную и светлую сеть. нельзя сейчас говорить про мир про мир нельзя сейчас говорить можно, про мир можно про мир, можно. А про войну нельзя да? Да, нет войне войну. есть пусть будет мир в нас с миром к сожалению сейчас все будет сложно и его не будет между странами но он должен быть в нас. Вот Счастье радости. Спасибо.